Всем привет, дорогие друзья, с вами Фрумис. Сегодня мы будем играть. Убрал руки а, в Марио Пати на сервере Tesla Craft. Так. Марио, Марио Пати. Марио. Записываем Мария. видео. Мария. Мария. К нам чел пристал генерал. Еще. Просто напишите, записываем видео. Так, Марио Пати. Я выбрал первое лобби. И бам. 15 секунд до игры и правила игры та-та-та. Это тех, кто не знает. Наверное, вы и читаете, если будете, поэтому не читайте. Снова этот паркур. Ну, кстати, этот паркур уже полегче. Лично для меня, лично для меня он легче. О, так. Старт. Просто играть, понимаешь. И 4. У меня 4. А как понять? 66. Райт у5 выпало. Не Минато намикадзе 5, этому 5. Страшный Мне сон. Меня... Это что? Я бомж какой-то. Гравитация. Сон. Игра я гравитация. Походу, я походу знаю, я не не дропер не это дропер с кроватью, дохлай. Как я почти. Я тоже почти пошел. Да, нет. Да. Я почти прошел, что ну, сдам? Я, я прошел, пирамидам, так. Я не могу пройти, куда там падать в конце? Я не могу дроппер пройти. Я прошел первый раз. Я, я прошел раз. первый, а второй пока пройти не могу, он какой-то очень сложный. меня, Я не я один пройти. Пирамида. Собака! А как в пирамиде пройти, это нереально. Я вот Надо... Надо... Надо... Надо... Надо... Надо... Надо... А я знаю, как пройти крысы я такие вонючие. Чел занял первое прошел. место. Я как он прошел, у... прошел Как ты Тару, ее ты прошел? Я тут уже пирамиду пришел, лечу. Все, понятно. Момент. Пятое место я занял. Я, Звездные войны я тоже пятое, прикинь. Вы заняли пятое. Так, тоже. сейчас будем крутить. Да, да, шесть! Три, Два, шесть. шесть. И у меня Три. уже десять поинтов. У Райта... Ничего. Райт пока на первом месте, я на втором с... О, Дамблером. Остальные пока где-то в канале. Так, мы сейчас будем второй раз кидать. Я на а я почему? чела 17. На я на а, а, это я еще поинты за... Я теперь на четвертом. Еще, а на короче, за первые места дают баллы, оказывается. Просто так на Ой, дуэли, раз... дуэли, нет. Это... Чувака. Моя нелюбимая. Я против тоже какого-то чувака. Я... У меня это все обдирает. Я, тоже... Я тебя отрежу твою маленькую. Я тебя отрежу твою голову, Я... Икс. Икс. Кого не... ты не бьешься, Икс? Нет. Нет. Ух, Прумикс прошел. Прумикс. О, привет. Я против Бибона какого-то. Я, я против Бибона. Я, про... я побежал Бибона. А, я Маленький, Маленький. Я Фрумикс прошел. Я так, Фрумикс был... здесь уже. А Урон 23 и первое место у меня пока что. Семь игроков Джордж. и места пока видите. Фрумикс второе-первое. О, кредит. Здравствуйте, здравствуйте. Какой кредит? Какой кредит? у меня тут абсолютно весело. Я тут села победить. Все стрелы окончились. Хватит бегать, Юра. Дай мне уже победить и все. Время-то оканчивается. Знаю. Я на девятом месте. Нет, там, а, там, а я на 16. Я ненавижу, Костя. Я У вас тут я понял какой-то очень мне жопа. Мне жопа. Что делать, если мне жопа? Я против Райта. Я, рай я против Я против как какой Я Отошел! Дистанция пять метров. Ураун одиннадцатое место. Ой, привет, привет, лука. Я проиграл только в одном раунде. Я, -то -то. Я проиграл против э, дам Ээ Дамрина. Она очень такая, ну, не жесткая, но жесткая. Я тут всем подряд, блин, проигрываю, потому что тут все не знаю, как играют. Кипер спортсмен заметил. А первый человек, вот свет, куда стоял. Да мне выиграть. Все. Ой, четвертая. Я на третьем месте играл. Я на первом. Я на комнате. Я Она на 13-м. 13-я, 5-я. первая как бы. Ну... 13-я. Сейчас следующий этап будет, сейчас всех будет выкидывать по-маленьку. Рай, ты одну игру выиграл. Я две целых лоу. Я набирал выиграл. Раз, я... выиграл, выиграл Но, да, вы, раз, вы, понимаете, люди, какой скилловый. А нет. Он две игры и выиграл. Я... Ну. Также Костя, выиграл, выиграл, выиграл, выиграл, выиграл. выиграл. А, а у меня не показывается Костя. Что делать? У меня вот просто шесть побед. Самый да. Прумикс первый, видите? Ожидание следующего этапа. Чё так долго? Читеры родни, сами учитесь. Именно, чуть -чуть <смех> о ПВП. о э, а что мы смотрим, вас кого-то смотрим? Мы смотрим на. Костя. на... Костя. Там, похоже, я, против... Да. Я, я против Я против, какого-то а, Ой, Ой, а да, да, тут да. надо сражаться с одним с другим. И потом видите, вон там что? О, Ой, боже, я, я так чело. Люто затащил. А это ты был? А да, это ты был. Полуфинал. А у меня нету депрессивного. Сейчас дерется. Нет, так у челоки читы. Финал. No. Он мне грустный. Финал. No. На no. no, всем грустный. Выиграть либо этот человек. Гибибол. Я слил ютубера, если честно. Ну какой Фромис третье место он должен первое был занять? Я вообще восьмое. Я никогда не... Я с Минато не дрался. Да Три! О, Три! У меня пять, у меня пять. У меня пять, но у меня все равно одиннадцать. У меня пять. У меня пять, у меня пять. У, у, меня, меня, пять, пять, может, про... у меня, меня пять. Что у у пять. Пять. за бред, блядь? У меня одиннадцать баллов. Один, Два. Блядь. Понятно. А Ну, я, кстати, первое место, но тут просто... Зажигает на четвертом месте. Я на один из... На четвертом. О, -о, о ненавижу эту да, игру. А почему я упал сразу? А тоже. А, а Боу сейчас? Боу это да, самая меня, моя это не нелюбимая игра. На, на, на. Получай, да. на, на. получай на. Крэнди. Получай, Крэнди. Получай. Получает. О, получай, у меня теперь два, получай, два. Получай. Давай, меня прыжка. Эй, Минато на Микадзе, пошел вон. Я за хуликом слежу, не хочу сказать. Хочу Нифига у меня супер лок. Я Рэдки. Я за хуликом слежу и хочу сказать. Хочу. Я, Я умер. Как там? Даун такой стоял. Я не могу. Я за мной прыжок собака не сработал. Хочу сказать. Хватит бегать. Какие-то... Лука, беги, беги, Лука. Прыжок, Лука, двойная суператака. По тебе пуляет какой-то чел. Хрэнди, по-моему. Игра еще будет минуту длиться, да я умру. Лука, беги, беги, Лука. Луков, вперед. Я в тут какая-то чувиха. По тебе пуляет чел. Зади, зади, другого направо, зади, зади, зади, зади, зади, зади, зади, зади, зади, зади, зади, зади, зади, зади, зади, зади, зади, зади, зади, зади, я... Райт кросс, Ой, Урайт боже. боже. Просто мега управление. Я тоже... Сдохну. Один Вы из них сдохли. император. Да. Один и, из я, них император я... и ютубер. Император вдох, Но... Я, я этого императора ютубера слил в ПВП. Я, так, попал, что? Что? я занял второе да, место, и мне это 0. Я, зафру, я сам слежу и хочу сказать... Да, да какие три? Три было... базовый бросок. Мне три дала. Мне два. Мне, мне тоже два. Юра, а нафига. Мне два. У, и... у меня только три и два показывается. У меня, 2. И у меня два и четыре. У меня два и два. Ваш ну, у меня два тоже. Ну кстати, отрыв такой. Отрыв небольшой. О, руины. А что надо делать? Амината а, да. я сзади. Пошел. Ой. Пошел, да, в столь, ревел, бил. Бил. да стой, давай драться достал. Нет, спасибо, потолкнул. Я хочу сказать, дам тебе Ты сдохнешь скоро. Я останусь. Ну, блядь, просто, в... просто в ФК стоял. Давай я драться, не задрал не уже не меня. Бегаешь и бегаешь, бегаешь, бегаешь и бегаешь. И он... Супер разговорки. Я тут целу. А, тихо, тихо. Каким-то челом Макаром. Алладь, лука. Лука. Я тихо. просто прикончил. Я, э, снес его маленький бесполезный пактичек. Вон тихо. там, вон там. Он стреляет из лука. Ой. -ей. Я сперва как очень зря И ты стоял. Некрасивым человеком, у которого. Тут надо людей убивать. Камень Райт, это я, болбис. Да-да, я тебя убью за драл. О, ты бьешься? Помогите. я хочу заблокировать. Сдохни, Костя. По-моему, Он мне два удара и три хп оставил. Лично я пока. Я жив и я четвертое место. Я Серьезно. 30. Шесть. У <связано> меня а, такой бешеный 3. сейчас. Я пока на третьем месте. <связано> Меня? Я на... У меня 5 -5 -5 -5. пока топ-3, у меня все я... ног. Я я... Джампер, я джампер, джампер. джампер. это прыгать надо, что-то прыгать, а потом мы вроде бы сражаться. Меня что такое я джампер? Кто-нибудь не, джампер? Кто вы не, вы... не А что джампер, что делать-то? Я не знаю, где я, но я не знаю, что делать. Я уже попрыгал, как бы... Это паркур, опять... Я за микс... И хочу сказать... Эй, хочу... Ну, я думаю, надо прям на стекло. Нам надо пря... да. прыгать в самый верх? Да. А, я на втором месте. Знаешь, я я... На четвертом. Анна... Я на а говорят, я Пятое место, можем прыгать вниз. Я четвертый, я шестой. А я сперва я... три. У я меня у меня шесть. А по он у меня как у тебя шесть. Четыре. Это нормально, потому что у нас постоянно практически числа связываются. Кстати, да. А, что? Хорошо, что это везде. последняя игра, наверное, будет, потому что это чел. Я знаю в этом наверное, Арен... А, это надо бежать, бежать, бежать. Да. И если горит зеленый, то бежишь. Если горит красный, то ты останавливаешься. Да. Э? Я не двигался. Ей Ей тоже не двигался. Я не двигался, все а ну, равно. И топ-1! Просто я да, этого ты балбеса ты победил. 9. Да, я занял топ, я топ один занял, он говном. Три. Что за бред, три. У меня седьмое место, 3. у всех по шесть нафиг. У меня пять, пять поэтому... меня... еще. Третье а место и а челу остался один point для до победы. Квик. Квик. Я не знаю что, я понимаю, что такое. Квик. Квик. Да, надеюсь, то, Тут, короче, надо сражаться. Да. Тут ещё нож... Лука, иди сюда. Тут Драться надо. на ботыгах. Тут убивать надо. Правой кнопкой мыши надо стрелять. Минус Лука. Стрелять надо? А, правой кнопкой мыши стрелять. Хотят. Аж двух убил. Хорош. Я честно говорю, Честно говорил. Ни одного игрока не нашел. Я уже двоих убил. Кадзе. Я уже двоих убил. я убил. Получай. Не хостя. Надо начинать. Надо начинать. Все классно. Так, я убью. Хочу. Хочу. Они так распадаются, прикольно. Я тоже хэдшот, Хетшот тоже прописал хетшот. Да Ешкин меня убили. Убил четыре игрока Полон, тут уже каждый сам за себя. Я не могу. Почему, если я попадаю, то они не, вздыхают. А, ну, я все, ну все. У меня второе место. У меня топ-2. Давайте еще. На этом будем заканчивать. Всем подписывайтесь к канал. С вами был Рим. Всем удачи и всем пока.